Хорошо, хорошо. Вот он, вот он, он пришел, смотрите, вот он, он пришел. Садитесь, молодцы. Вот она, вот все. Тетеря, это не тетеря, уже сапсан пришел. Это сапсан пришел. Самка сапсана, точно. Ну все, хорошо, завтра пурга. Неужели завтра будет пурга? Даже не верится. А? Ну красавчики, давайте. Надо налетывать часы, как у летчиков. Дети, пошел чистить. Ужичок, красовело. Ох, молодец. Ух, молодец, ух, молодец, еще тянет, ну, еще раз надо было сыграть, И еще, ох, ты уже начал каскадничать, а, пошел вверх, пошел, пошел, пошел, пошел, ух, ты что, смотри, смотри, смотри, над толпой, Че пошел, что ли, все, пошел, пошел, что ли, в отрыв, Точно пошел отрыв. Не торопись. Никто тебя не гонит туда. Под облака. Набери сил. Ума, разум. Сейчас лохма еще подрастет. Будет греб. Всему свое время. ты хорошо заиграешь мы тебе такую невесту найдем а? глаз не оторвать все завтра обещает армагеддон давай так пошли о начинает сегодня уже начинает Туманчик, давай. Потом недельку будете скучать по полетам. Вчера целый день сидели, в заперти. Дождь шел проливной. Вот так вот у нас держалась не погода, а теперь вот. Давай, давай, давай, давай, давай. Пошла, пошла масурка. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Хорошо начинает. Ну, О, бусы обусы начинают. Хорошо поднимается, подъем хороший. подъем но посмотрим, что вы сегодня покажете. О, как они хорошо идут! Начали так пахать, чудесно. Хорошо я ему вот космы подрезал до да минимума. Не косматая птица у меня. А голоножки. Голоножки. Сейчас атаковал сокол дикарей. кто был хаос полный. Вот он, Что не начинает делать? Все, теперь только будем посадку снимать, потому что вверху уже не видать вас, хлопцы. потом вверху видно только, как они крылья складывают и килом вниз. Вот сейчас опять будут задираться. Ух. Ух! Ха -ха -ха, опять они дикорят. Опять этот паникер пошел в сторону. Опять пошли вверх. Ух, сизая начинает. Интересно, что они, голубки, вперед начинают играть. Голуби чуть-чуть поскромнее. Голубочки начинают играть получше. Опа! Появился кто-то, пошел. Кто-то идет. Детеныш. Давай, давай, давай, давай, давай, догоняй. Сегодня моя задача черного снять. Ух, детеныш как зачистила. Такая ранняя игра. Так, он прям ранняя игра у него. старшими успеть набрать. Вот жучок. Вот жучок начал. Вот он. он. У него там что-то щелкает. У них там всех начинает щелкать. Прям чудесно. Вот он. Вот он жучок. Вот он. он. Подтяга небольшая, но я скажу, что он Сиренева уже темная, отрывается. Вчера за место воевал, как голубь. О, сизы. Их, сорвал, сорвал игру. Сорвал, не торопись. Вчера весь день сидели, дождь шел. Вот он, смотри, что делает. Вот это начало игры. Начало игры. Снова подошли. Завтра у нас будет метель пурга. Неделю будете заперти, так что налетывайтесь. Налетывайтесь. Оба! Вот он пошел. Даешь? ешь. Смотри, смотри, смотри. Ах, это ворона голодная. Угнала одного голубя, да? Ага. Вот он паникер. За ним пошла ворона, но вернулся, молодец. Вернулся с возвращения. Вот паникер. Я думаю, научится, научится я думаю. Вот? Научится я думаю. Не будет паниковать. молодец с выходом смотри что делает уже та-та-та начинает та та та та та та та та Тра та та та та та та та та та не та та та та та та та та О-о-о, вот, уже слышу КЗ, уже потихоньку начинаю слышать, уже начинаю вот эти вот перестуки. Черный уже, оп, вторую попытку сделал оторваться вверх от толпы. Недельку пересидит, подумает, за жизнь стоит ему... Уходить в отрыв, как той птичке, которая летит все выше и выше. Да. И то птичку жалко. Вот, Сиза зачастил, закуролесил. Все не могу я привыкнуть на эту камеру, на новую. Не могу поймать никак этот фокус. Ну вот, снова подошли. Снова подошли. Ух, ух, ух вот-вот-вот КЗ срабатывает. Вот жучок. Вот он. Вот он начинает опять его вверх относить от толпы, вот он пошел, начинает отдельно уже над толпой гулять, а уже сегодня четыре раза пытается отойти в сторону от толпы, тесно ему, тесно становится. попритихли попритихли так. все устали молодцы сегодня уже полетали хорошо раз десять уже на посадку подходили раз десять ну посмотрим как у вас посадка? Сдвиги есть, нету по игре. Посмотрим. Во, во-во-во-во. Во-во-во-во-во. Уже начинает ту-то-то делать. О, вот уже, вот уже с греблей с тягой. Вот что-то новое уже появляется. Так, а это у меня без хвосты куций. Хвост вырос уже. Посадочку. А! В одной паре сегодня. Не сдвинулся. Не сдвинулся. Хвост отрос.